Пришел пришел этот самый, молодой в милицию, блядь, устраивается на работу, нахуй. И начальник такой, блядь, подходит к нему, ну что, хочешь у нас работа, Да, блядь, вот хочу и все, нах. А ты умеешь, блядь, можешь доебаться до столба? Ну, ну как до столба доебаться? Нет, не умею, нет, нахуй пошел. Ну, раз, второй пришел, такая же хуйня, учиться ждала другого. Так их 3-4 человека поменялось. Заходит, заходит тоже молодой парень, блядь, только вроде, вроде как с армии, не с армией, блядь. Вот «Я вот хочу блять, нахуй, ебать в рот, блять. Вот вы у вас сработать». Она начинает говорить «Можешь доебаться до столба?» Он блядь, «Да блять, пошли нахуй, ебаный рот, Он и, и на улицу вышел, блять. Хуяк и к столбу подходит, блять, и, и, и, и сможет на столб находит. «Ну чё, сука, стоишь, блять, ебаный, ну стои, стои, ебаный в рот, блять». «Чё, блять, нахуй, связьми обмотался, и стаканы, по, э, э, э, э, э, ну...» Стаканы, нахуй, перевернул, блядь А, стои, стои И дать, хуярит на него, блядь Опять Стоишь, нахуй, связь обмотался там, блядь Терепыры, блядь и Такой мент, блядь Все, все, все, все, нахуй, пойдем, блядь Подпишу твое, это самое, заявление, нахуй на, на, на работу, блядь И нам походить, да? Вот так Вот так Уме... Надо уметь до столба доебаться, блядь